Так, приехала в этот город. Ой, привет. привет. Приехала моя лучшая. Петрюшка. У тебя такой классный пиджак. Наконец. Для на начала мне нужно сказать, что ты говоришь. О, какая классная курточка у тебя. Мир, чехолики плойки. Ну ладно, тогда точно классная. Аккуратно она подценит мой стиль. мнение. Просто кошмар, сделаем мне то, что я вот изменилась, решила измениться, теперь я спокойная дама Вау, а это что за? Вот-вот он в тренде, белый и золото, это тренд. Да, белый, белый Вы же приехали к Греста, Одри? Да, мне надо с ним кое-что. Ну, привет, вас провожу. Лайла, моя девочка. -то -то угу. э, так, не, пожалуйста, не мешать. За... Не ходить, толпой Ой, за нами. У тебя, ну вот это а вот. Зеленые буржа, руки, буржа, это буржа, просто. Буржа, что у тебя за палочка странная? Это его трость. Подожди. Да. Боже мой. У меня галюны. Да, Я сегодня не спала весь день. Я грибов. Так, а можно, пожалуйста, что вы все за нами толпой как веду? Я Ладно, мои хорошие, идите гуляйте. Мы идем. Хорошо, идите. Мы втроем. Мы идем по бизнесу с Да. И что, Одри, вы забыли у нас в городе? Открывайте мне дверь. Ях, ну-ка вышли. Ладно, мы закрываем. Дверь откр. Так, после так. вас. Не ты дверь должна после открывать. Ну-ка да. открывай. Ну-ка нормально не... подошел. Ты не зашел вышел быстро. Ты должен за вот так вот. Учу правилам тебя, ты необразованный. Смотри. Да. Проходите и становишься здесь, ждешь, когда зайдут дамы, а потом захочешь сам никчемный ты. Хорошо. Ой, ой, хороший, Проходите. точнее. Не вот так надо. Да. Идешь вот так вот. Вот заходите и вот хорошо. так вот становишься, необразованный. Я хорошо, уйди, хорошо. чтобы я тебя не видела. Там все, давай. Иди. Я тебя видела. Я сказала, чтобы я тебя не видела. Давай, все, иди. Проходите, мэн. Слева вот так дамы. и надо. Ты как даму не пропустил? Ну-ка, вышел отсюда. Заново. Да? Вот он не его образованный. Ой, так. Проходите, дамы. Проходите, Я тебя да. видел, как быстро ушел. Давай, Лайла, давай снова отойди, лайп. Брызгая вышла отсюда. Кот блохаст. Что? Да, да, хорошо. Ну-ка, не бежайте. Да. Вы заходите в чужую? Какая тебе Что тебе надо, уже быстрее говори. Я важная сегодня дама. У я изменилась. Ну, я пойду сегодня на продажу тебя. Ты Всё, как давайте. посмел? зайти? Ну-ка, быстро вышел! Так, я да не О, зайду, пока можно? он не выйдет. До... Добрый, Просто никчемный. Но правилу ягета Так, заходит Одри, потом я, потом уже ну, ты. Открывай двери. После вас, дамы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Приходила. Дверь закрываем, за собой, Все. После вас, дамы. Вот, спасибо. Дам. Дверь закрываем. Давайте, давайте перейдем к делу. Да, ну, перейдем. Лайла. Что? Ты готова? Конечно же нет. Садись. Садись. Как тебя зовут? Клаус. Клаус, садись. У -у -у. Лайла, ты готова? <су> -у -у> а допустим, я Феликс. И что? <су -у> <су -у> я таки знала. Я так понимаю, ты нашел темную шкатулку. Да. А -а -а. То, что искал мой дядюшка Габриэль. А Лайла знает, не то, с... что ты. Yes. Нет, она, она, наверное догадывалась. Ну no, да. Да. мне А ты, хрис... я так понимаю, их у нас. Можно я скажу, зачем мне задания и разрешение? Зачем? Чтобы их объединить и загадать желание, чтобы этот мерзкий блюдок. Который Такой? является, к сожалению, моим дядечкой. Не создал мне, чтобы я был нормальным человеком, но не синтимонстром, который пугается ты от кожи. От... загадать Бога. желание, чтобы ты стал человеком? Да, чтобы мне подарили человечество. Потому что uh -huh. я являюсь синтимонстром, а это очень плохо для mm -hmm. меня. Mm -hmm. Ну ладно, я еще должна зайти к Гавриэлю. но ну, либо вы ему передадите. Mm -hmm. Новый тренд появится в этом году. Вы должны создать виртуальную, виртуальный гаджет. Помимо, вот, например, создать ну, кольцо, легче. в котором будет всякие приложения, можно звонить, снимать там новости, оповещения. О -о -о. Ну, знаешь, вы бы не просто так это, не мне кажется, не предложили. Вам чего то нужно, чтобы было легче управлять людьми и, и да, легче следовать с помощью моду. этих колец Я... можно будет придумать что-нибудь потом. В дальнейшем допустим, можно, чтобы, Допустим, можно создавать вековые новости, типа, типа новые тренды, если это будут все верить. И в них вам будет понятно. Акума. Да, понятно, почему вам это так интересно. И так да, будет ладно. гораздо легче. Так будет гораздо легче провести людьми. И это, на самом деле, М -м. очень прекрасно. Но Мистер Бак тоже Но... не... Мне... не балбес что-то придумает свое. Новое. Знаете, Габриэль, хоть и нам и так помогает, но он уже не хочет быть злодеем. Главное, что он воскресил свою жену. Правда, я потерял ребенка своего, но это не так страшно. вместе. Я почитал его на план: Убийство свиньи. Это, это убийство. О, oh, да. здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, вам что-то принести? Можете вы отсюда унестись, а не Да, прямо и налево. Вы уволены. Ой, извините, надо быть вежливым. не могу быть вежливым. Как тебя зовут? Клаус. Клаус, проводите даму наверх в свою комнату, будьте джентльменом. Нет, она работает. Сейчас я тут наоборот Ты с котами перечишь? сделаю. Ты мне перечишь. Ну-ка быстро, я разберусь нет, с этим котом. Я, ушла, я, ушла, я разберусь иду. с этим. котом. Да, Атали, идите в комнату. Что их будет? И а вот так твоя жизнь я. стала мукой. Угу. Но ну, вот ты страдал каждый Хотите, день. Уже... Советую тебе, уйти отсюда и не подслушивать. Нуру! Нуру, ну тики, плак, слияние. Натали, идите наверх, или я... Да, Габриэль, стой. Я знаю ну... уже давно в вашем плане, так что можете не скрывать. Ладно, Натали, заходи. Мы же там с Габриэлем на одну заодно. Ты ушел отсюда. Да я уже сама Так, двери закроем грязной. на замок. Да. Найти... А где ваша Лугова? Мне а, нужно, нужно найти это Дверь на замке. Да ты, вы Отчаянные. мешаете мне Привет. работать. Мне нужно найти негативные эмоции. Вы только что расписали кота, как я понимаю, да? Не надо негативные нам эмоции. Мне нужно в кого-то вселить акуму. Чтобы было... Или чтобы Пали под удар, Чтобы было меньше сподобедрения. Нам сегодня не до акума. не трансформируюсь. Зачем? Сегодня... Нам сегодня не до аккумулятора. Радно, к вам и разделение. Спускайтесь вниз. Может, в меня аккуматизировать. У нас будет, ну... тебе название, например, Сафари. Как вам такая идея? Safari. Safari. Сафари. Так, сафари в Монако. Ты, сафари надеюсь, не перед Монако. кем не спалился? Слушай, это я сама аккуратно. Перед кем я могу спалиться? Но если узнает, вот. это мистер Мак. Да, но мистер Бага не, не, не, не, не, не, не, не... Он вряд баг. ли, он вряд ли что-то расскажет. Но он этим воспользуется. И я буду ре периодически проверять все, всё. Использу... Хоть я не хочу нарешать временный баланс, то Камень Кролика у меня есть. И я буду просто наблюдать за тем, чтобы помни... никто не усполен личности. Ты И помнишь, все? что было в прошлых? В прошлый раз один болван просто выкинул Камень, камень Кролика. М -м, просто... Кстати, В прошлый раз когда... когда детали вот этого вашего кольца, как я слышала, а, на Наталья не можете, пожалуйста, выйти. выйти за дверь? Принесите нам чайка, пожалуйста. Я это имел. Да, конечно. Так, Феликс, слушай меня внимательно. Я да, ну, что говорю, если ты используешь талисман? Ролик, я его потеряю. Ты его потеряешь. Это, это очевидный факт. Мистер Бак не оставит. Я, я знаю. Это просто так, он просто возьмет. Я и... не хочу наблюдать за всеми. Я не хочу нарушать временный баланс. Как только ты откроешь Нару, они сразу узнают. Сразу. Нужно и сразу так, тебя отфигарят. Погоди, а если мистер Бак кролик, остальные будут возвращены на другое. Допустим, на злодея. Я смогу периодически проверять, что, что происходит. уверен, что у кролика Именно... не приходят какие-то оповещения, Отпрашай. то, что. Или -то... Э, Так, просмотри, пожалуйста, что сейчас делать. Найди что-то и просмотри, что делают при... Они я в это время должны. Ваш... Я, знаю, я знаю то, что вы знаете, но вы же секретарь. Вы должны перейти и проверить. Все, это идите, проверьте. Вы нам должны помогать. Да. Так, слушайте: вот у вас Так, ты мне указывать будешь, малыш? Хам. если вряд ли приходит, потому что если бы кролик использовал крыльшинарут, по идее, мне нужно приходить. Но мне не приходит, значит, ему не приходит. Смотри, я не хочу нарушать временный баланс. Я не хочу работает так, как ты думаешь. Да. Ну. Смотри, если он даже... Я быстренько просто гляну, что я... мистер Бак знает или нет, и уйду, и все. Завтра к вам приедет Хлоя. Она... Да, нет. как я понимаю, она тоже за нас. Надо вселять в тех, кто раньше никогда не вселялся, потому что вселять в тех, кого вселялась всегда Акума. Мистер Бак знает уже их слабые места и может победить и по щелчку по. Можно вселять в тех же, надо, в тех же надо, людей, только Хлоя... давайте новость. Надо, чтобы Хлоя... Кого ты выбесила? Завтра Это я позвуху, позву, позву, позву, позву, Можно попробовать она, сразу же нескольких. Чтобы Выпуск. она выбесила тех, кого она никогда... Кто никогда не был под Акумой? Адриан. Эдрена, и... Кто еще У нас у всех. Ну... Лайла, Лайла была под окумой. Я была. Кто не был еще под Акумой? Да. Вы, бы... ну... вы были под Да. Олег. Да, Олег, Её... Олег, был... был... Олег, Олег был. Олег был много раз. Да, я прочитал все планы всех бражников. А кто не всех, был? Кто, кто... <свечу> не была мама Р Адриана. Не была мама Адриана. Папа Адриана. Адриана. Дед... Нет, дедушка был. Погодите, из друзей. В этот винт, брунд, райт, райт, вот как-то так. У него тоже не вселялся кума вроде как никогда. Да, у него тоже не вселялся кума. Ли локо. Его тоже не вселялась акума. Надо сделать... Надо... А на крайняк можно создать сентимустров, в которых вселится Акума. Mm. Не знаю. Надо. Меня никогда не вселялась Акума. Но в тебя Я это вот... будет... Хотя, Почему, груди, это, лица... это будет, наоборот, если... бесполезно. Не... Да, когда вселится в тебя, герой, пойму то, что ты не можешь быть тем, кем... А Могу к тому же, если подумать. появится, если появлюсь, не появлюсь, и я и появится темная, темный злодей, который как раз таки является темным адмиралом. Они появятся одновременно. И тогда на меня точно внимания не попадут. Завтра же мне пора идти. Ладно, удачи, Нет, скоро поезд. Я пока подумаю план. Так, ладно. Так. Иду к этим не к шам. Можно придумать такой план, который можно сразу заполучить камни чудес. Черепаха, камни твой чудес. костюм уже явно не в стиле. Просто не в стиле. А, Кодри пришла за старое. Завтра приедет Хлоя, а с Хлоей будет очень. Боже, где твой костюм классный? сейчас ты больше похож на Ну, Но кольца. Ну, конечно, любого Колька, просто кольца, похож на просто, кошмар. Пожалуйста. Нужно все эти за... Да, Я, топор прям, топор просто, не просто не в моде. Просто, да. просто не в моде. Если хам, можно... Натуральный в, хам, натуральный Погоди. А если кум... Нам ну-ка, пошел сюда. А Нахал. Сабин и Том. Очень милая парочка, которая очень сильно работает вместе. В них никогда не вселялась акума. Вот хам. А если думаю, вселить акуму в них, по их... Или вселить акуму в меня. Реально. Ведь я новенький, мне нужно подружиться с Ирианом. Если я трамбайна. подружусь с Адрианом, считайте, я подружусь уже практически со всеми. И тогда все лица меня Пока. Причини Хлои. Ладно, я пока придумаю себе силы, которые можно можно легко придумать. Ты что? Слушай, надо ли ей это и все равно тоже не доверяю? Странная, она какая-то. она все время лезет, лезет. Да, лезет, придумываешь что-то странное. Да. Ладно, все, я спать. Так. Я пойду, пойду. Эти недотёпы ушли, никчемные. Хм. А вода там Этот не топорик течёт, ему да? заснул. куда-то. отсюда! Ам, У тебя сейчас потекет. Ладно. Да. Не буду говорить, ну, какого понимаем, места. Вас